Понять, да сегодня мы находимся в таком современном мире да и скажем так мы выходим своего рода из такой мы вышли из такую ну из клетки джунглей можно сказать совсем недавно то есть помните мы говорили там еще сто лет назад там ездили на этих лошадях и э, один из э, ученых он начал исследовать депрессию и его концепция состояла из такой позитивной психологии то есть на, большинство людей мы с вами да, мы предрасположены к негативным эффектам то есть раз, различные ментальные проблемы. Вот, то есть пока, что, пока мы будем достигать нашей цели, то есть идти э, к нашему э, там, к успеху да, и при, при, препятствия с которыми мы будем сталкиваться их будет очень много. И вот он пр проводил исследования на э, собаках да, то есть на собачках Значит, они закрывали собак, чтобы они не могли выбраться. И их закрывали в такую коробку. И первое время собака начинала пыталась выбраться оттуда всячески, да, то есть э, искала всевозможные варианты, как можно оттуда выбраться. И когда она уже понимала, что она не может выбраться оттуда, она просто ложилась на пол и переставала что-либо делать. Вот. И потом он брал других собак, да, и помещал тоже новеньких собачек помещал тоже в такую же коробку и там была как бы не полностью закрытая коробка а была такая низкая стеночка такая то есть был, была возможность оттуда выбраться то ли эта стеночка опускалась то ли как-то так в общем суть в том что эти собаки уже которые долгое время не могли выбраться из этой значит из этой вот коробки они у них что-то переформировалось то есть они уже осознали тот факт что они просто не могут выбраться и эти собаки, даже когда приоткрывали чуть-чуть значит, вот эту стеночку, они просто сидели и бездействовали. И когда он то же самое делал с нормальными собаками, которые еще не находились в таких условиях, он их просто закрывал и опускал вот эту стеночку, и они сразу же выпрыгивали. То есть они сразу же моментально понимали, что приоткрылась возможность, и они сразу выскакивали. То есть сама собака, она сразу же замечала, что стенка приоткрылась, и она моментально выскакивала. Вот. А та собака, которая долгое время находилась заперти и не могла выбраться оттуда долгое время, она уже теряла надежду, и даже когда приоткрывала стеночка, она бездействовала. То есть она не выпрыгивала оттуда. И что он взял вот с этого опыта, да, этот ученый? Смысл таков, что мы можем просто взять и перепрограммировать наш мозг. То есть в такое состояние беспомощности. И ответ, который они получили, проводя вот эти опыты, был то, что... Этих собак научили быть беспомощными. И вот эти собаки, они испытывали такой, скажем так, наименьший уровень счастья. Я не знаю, как они там это все фиксировали, какой у них уровень счастья, да, но я думаю, они как ученые, они там понимали. То есть, они были в своего рода в такой депрессии. И то же самое вот, помните... Лариса рассказывала э, там, о тигре, да, которого учили. Когда он становился на лапке, ему давали это мясо. То есть ему давали кусок мяса, он должен был встать на лапке и там, получить вот этот вот кусок мяса своего. Да. И, соответственно, как только он становился на лапке, он знал, что его ждет кусок мяса. И когда его выпустили в джунгли, он становился там, эти, на эти лапки, а мяса не было. То есть его мозг был перепрограммирован, он уже не знает, что делать. Он просто от голода умирал или там, да, то есть эти животные они уже просто они не могут уже дальше адаптироваться в этих условиях, в нормальных жизненных условиях. Пример с обезьянами, да. Вроде бы, да, обезьянки они счастливы. Каждое утро, вечер, там, обед, им дают какую-то ну, пищу, приносят им. Им работники зоопарка им что-то закидывают. Обезьяны, они живут в джунглях, и там есть больш... огромный шанс, то есть, чаще всего в джунглях очень просто умереть с голоду, да. Есть вероятность то, что съест какой-то хищник. То есть, это опасные такие условия. И все эти потенциальные проблемы, и кажется, они будут просто отпадут, да. Мы, мы решим все эти проблемы, поместив этих обезьянок в эту клетку. Мы как бы этих обезьян защитим. Но что обнаружили, да, ученые тоже, что обезьяны, они не стали счастливее. В клетке они испытывают на намного ниже уровень счастья. То есть, несмотря на то, что в джунглях там так, условия очень сложные, да, сложно выживать там и так далее, но в клетках им э, уровень счастья самый низкий. Значит, и несмотря на то, что в клетке за ней ухаживают, ее кормят, поят там, убирают за ними, да, они вроде бы в безопасности, никакой хищник им ничего не сделает. Но уровень счастья все равно у них никакой. И э, к чему я это все говорю? Вот это будет сегодня касаться нашей темы. Рабская зарплата и выученная беспомощность. То есть вас с нами, э, нас с вами, да, вводили в такое состояние в разных вещах, чтобы мы чувствовали себя беспомощными. То есть мы с вами выросли в такой системе образования определенной. Э, значит Они нам там, скажем так, э, они нам дают не цели определенные, а, например, мы приходим да, на уроки и нам говорят, так, сегодня мы будем изучать там историю государства. То есть, и они вам дают определенную вот такую цель, да, там, сегодня мы будем там, изучать историю там российского государства или еще что-то там древнего какой-нибудь, рима там еще что-то. То есть, они, они не выпускают тебя как бы в джунгли, да, они не говорят, что вот смотри, библиотека, бери что хочешь, учись, изучай эту историю. То есть нас так не обучают в современном образовании. Учитель приходит к нам в класс и говорит: так, сегодня мы прочтем вот такую-то такую-то главу. Значит, потом вот эту, потом следующую и так далее. То есть примерно что-то вот напоминает вот этих обезьян в клетке, да? работник зоопарка приходит, приносит нам и говорит: держи, да, небольшой там своего рода поджопничек такой. В общем, возможно поэтому. В нас убивается такое, на, ранних, на раннем этапе убивается, возможно, желание самообразования такого. Потому что единицы после того, как закончили университеты, вообще берут в руки книги. Но ну, на самом деле есть проблема. Люди не читают сегодня. И, скажем так, нас с вами, мы были поставлены в определенные рамки. И если это происходит достаточно долгое время, потом все очень сложно переделать. Как вот с этими собачками, да. То есть, чтобы переделать так, чтобы быть более счастливым, чтобы получить хорошую жизнь, чтобы добиться своих целей, да, результатов. То есть, мы не можем быть, как вот эти обезьянки в клетке. Да? А обезьяна, живущая в этой клетке, она не получает полноценного опыта, такой, как ей доступен в природных условиях. То есть, в нас формируется в такая беспомощность, отводят нас от настоящего человеческого опыта. Когда мы попадаем в такие условия, да, вот помните, вот, когда Советский Союз тоже развалился, помните, какая была ситуация? То же самое. Как бы были в определенной клетке, а тут выпустили, и получилось, многие просто не могли выжить, да, то есть происход, произошло вот такое вот... Многие люди там, ну, на самом деле были очень тяжелые времена в 90-х, вот после того, как развалился Советский Союз. И а, вот это обучение должно перепрограммировать ваше мышление. Вот о, о чем мы сегодня говорим, и вообще каждый вот этот тренинг, он, суть его, чтобы перепрограммировать мышление в, в, в, в плане образования, в плане там, бизнеса, там, в общем, неважно. В большинстве случаев э, нас долгое время выдерживают в таких вот условиях, как вот этих собачек, которые лежат на полу. И что происходит с большинством людей, которые, когда речь э, ну, заходит о доходах? То есть они рабы своих зарплат. Я, я не говорю о том, что все, кто получает определенную фиксированную зарплату, это там раб. Нет. Иногда есть исключения. То есть, э, вы сидите в клетке своего рода, да, и вам регулярно раз в месяц подносят вот этот зарплатный чек, да. То есть, отработали, получили, отработали, э, получили. Это как вот обезьянкам в клетку. Раз принесли, раз принесли. Так вот, цель программы вот этой – начать переделывать ваш мозг. И это не обязательно должно быть именно вот, э, скажем так… Не обязательно черно-белые полосы в жизни, да, э, когда вы получаете зарплату, основанную на определенных действиях. В жизни немножко, ну, в жизни по-разному бывает. Э, не нужно попадать полностью в эту ловушку, что сделал что-то, получилось, сделал что-то, получил. Значит, э, нужно понимать, что ваш доход, он не только должен приходить от каких-то других людей, да, или от какой-то компании, от фирмы, от начальника, от там, государства, неважно. То есть... Мы живем в современном мире. Сейчас, в принципе, э, можно сказать, в, в, вполне можно существовать без всяких зарплат. И, и вообще можно прекрасно, э, вот как мы сейчас строим бизнес. На самом деле, вот эта вот сама концепция нашего бизнеса, она просто уникальная в своем роде. И э, даже вот Илон Маск в одном э, интервью, он сказал, да, технологии так быстро развиваются, что через 20 лет мы придем к тому, что люди все останутся без работы. Почему? Потому что основную задачу будет исполнять роботы, да, упадут очень цены на все, потому что не надо платить людям зарплаты, да, а роботы они там делают постоянно, без перерывов, без обедов, без ничего, клепать будут различные там продукты, которые мы используем, и цена упадет, но а проблема в том, что люди будут без работы. И он предлагает там определенное решение, говорит, да, то есть, возможно, надо будет, чтобы государство платило просто всем людям определенные деньги, иначе по-другому не знает как. Он, он сам, он, он понимает, что к этому все идет, но он не, не понимает еще окончательного решения, как все это решить. То есть, автоматизация вот эта полная, она приведет к тому, что э, большинство, миллионы людей, сотни миллионов людей останутся без работы. А мы, а эти люди, они как в эти вот люди в клетках, поним... собачки в клетках, да, понимаете, то есть, когда вы их выпустите, они просто, ну, там будет действительно, действительно очень много людей даже умрут из-за этого, и мы привыкли оглядываться назад в прошлое, там, в 60-е годы, в 70-е, и говорим, да, вот многие говорят, вот это были дни, да, вот там, Советский Союз, было классно, да, там, или что-то еще такого, да, когда ты мог устроиться на работу и отработать там до конца своей жизни, и, ты был уверен, что ты всегда будешь получать эти деньги, и ты был своего рода как бы уверен в своем будущем, что ли, да. Эм, что делало большинство людей тогда? Занимались агрокультурой, выращивали, э, там, кто-то на дачах <mathematicians> там, <какубликнуть> выращивал себе еду, да, сами шили себе одежду, там, и все такое. То есть, в принципе, да, такой, ну придумывали разное интересное, то есть, не было чего-то определенного, люди сами себе что-то там придумывали, да, то есть люди такие были на, на выдумку. Так вот, сейчас ситуация, она меняется по факту, и мало кто там выращивает сам себе еду, производство находится, вот все производство находится за пределами стран, там либо Китай, либо это Мексика, да, там, то есть все уходит туда, где экономически это выгоднее производить. Вот. почему закрываются многие компании там, в разных странах да, вот, там, в европе и так далее да и все выводится куда-то за рубеж потому что там экономически дешевле это производить там не надо э, делать какие-то большие огромные здания да, там, отапливать их и так далее э, там, то есть не нужно делать какие-то толстые стены то сделаешь обычные ангары нормальный там можешь все производить то есть намного это э, проще сделать и меньше затрат так вот, я не говорю, что современный мир, он какой-то плохой, и что сто лет назад было лучше намного. Вот. А наша задача, да, вот, скажем так, переформировать, убрать это наше старое такое 500-летнее мышление, о чем мы говорили. Так вот, современный мир, он не хороший, и он неплохой. да. Мы сегодня находимся все, все в поисках лучшей жизни, и для нашей семьи, для вашей семьи, скажем так, Нужно понять основу, да, для того, чтобы, что, почему некоторые вещи, например, идут на спад. Значит, нужно, нужно понимать те вещи, то есть выявлять области в вашей жизни определенной, которые выглядят, где вы, как бы, чувствуете себя таким беспомощными. нужно научиться их выявлять. Вот эти вот, скажем так, где-то вот нужно научиться это определять. Вот, например, да, если... Сегодня мы заходим там в магазин в книжный магазин, то мы увидим, что там книг по здоровью очень много, по диете, по фитнесу, по их тысячи. Возможно, это их больше всего там, да, этим книг, посвященных диетам. И посмотрим сегодня в интернете: то же самое: больше всего этих видеороликов там по фитнесу, по диетам, по еще что-то. Почему так происходит? Потому что это своего рода обучение беспомощности. Люди чувствуют, что теряют контроль над своим телом. И они, э, скажем так, начинают искать какую-то пилюлю, которая поможет им, да. Но дело в том, что здоровье, да, все это приходит от определенного стиля жизни. Э, значит, э, на самом деле, все, что нам нужно знать о стиле жизни, есть почти на любом бесплатном сайте. И нет никакой там волшебной таблетки, чтобы раз там, да, стал худеньким да, там, Или там Спортивного телосложнения Есть куча роликов, где показываются упражнения Где рассказывают, как правильно питаться Все можно найти да, Все есть в свободном доступе И что нужно понять из этого Что э, в современном реальном мире мы как в джунглях, да, многие из вас в чатах спрашивают, да, например, там, задают вопросы какие-то в наших информационных чатах, типа, а что такое перелогиниться, или а что такое обновить страницу, а что такое проинсталировать или еще что-то. Просто берете сейчас, открываете Google и пишите туда любой вопрос, любой вопрос, просто что-то не знаете, открываете Google и пишите прямо вот, прям как думаете, так и пишите. Google у нас только сегодня умная машина, она... Она понимает ваш любой запрос, даже если вы как-то тупо напишете это, она все равно даст вам разные варианты ответов. То есть она спросит у вас, а это вы имели в виду или это. Там все есть сегодня. Поэтому не нужно задавать уже таких вопросов, потому что все есть сегодня в интернете. Вы должны учиться своего рода такой самостоятельности. Не надо все, э, как это как обезьянки все вам давать надо. Мы понимаем, что мы уже больше не в клетке. Сегодня мы находимся в современном мире. Нам не нужно быть уже в клетке больше. Это 200 лет назад можно было где-то на улице умереть, да? Там, да, от голода, еще что-то, от холода. Сегодня это единичный случай. Сегодня есть приюты, сегодня есть больницы, сегодня есть различные инстанции там, которые помогают и так далее. Если мы берем Соединенные Штаты, там были созданы такие джунгли предпринимательства. То есть, когда ты можешь войти как предприниматель, и это достаточно безопасно, то есть... То есть, своего рода созданы специальные условия для того, чтобы ты не… Ну, то есть, максимально а, хорошие условия для того, чтобы преуспеть в бизнесе. Вот даже Дональд Трамп рассказывал в одной из своих книг, он писал там в конце 80-х, в 90-х. Он говорил, я, я потерял фокусировку на недвижимости. Говорит, я начал там увлекаться женщинами, да, я расслабился… И э, я думал так, что что бы я ни делал, автоматически превращается в золото. И говорит, вот как раз в тот момент, когда я расслабился, на, наступила такая рецессия очень резкая. И он говорит, я потерял 9, там, 9 с чем-то, 9 э, миллиардов долларов, даже больше, До, больше, чем 9 миллиардов долларов он потерял. То есть у него были настолько большие э, долги, что он там даже шутил так немножко, да? Многие вешаются там из-за... 100 тысяч долларов, да, долго идут, убивают, до да, себя. А он, он говорит, я, он даже отшутился, он говорит, я смотрел на бомжей и говорил, и думал, да, про себя, он даже в книге так пишет. Он говорит, я думал, что я реально, вот этот бомж богаче меня на 9, там, на более чем 9 миллиардов долларов, 9,2, по-моему. Так вот, мы с вами иногда думаем, что, скажем так, что риски настолько э, велики, да. У меня из 30 кандидатов или 60 кандидатов с рекламы никто не взял пакет. Я боюсь потратить следующие 40 там, долларов для того, чтобы пополнить баланс. И все-таки потом получить лида, который возьмет бизнес-пакет. Вы заработаете 250, 300 долларов. Он начнет строить и, э, бизнес. И кто знает... Э, Возможно, благодаря этому человеку ваша команда вырастет в тысячи дистрибьюторов, обеспечив вам ежемесячный доход более чем тысяч долларов в месяц. То знаете, как вот когда э, Олег Григорьевич, вы, наверное, знаете, да, вот один из лидеров э, в СНГ, э, его включила женщина. Она, как бы, не супер специалист, не супер профессионал в сетевом бизнесе. Да? Но она просто пришла и сказала, вот Олег, посмотри, вот, вот хочу вот этим заняться, да, просто оцени вот это, что ты, что ты думаешь про это. Он подумал, говорит, интересная тема, хочу. Понимаете, сегодня вот только получая по лидерским комиссионным там, да, проценты, 20% с первых линий она зарабатывает более чем 5000 долларов в месяц. Включив вот такого человека. Вот представьте, вам кто-то из лидов сегодня, да, придет вот такой вот, ну, возможно, это и один случай на тысячу. Но этот один, этот тысяча отказов, это тысячи нет, они стоят одного вот этого человека, понимаете? Нужно картинку полностью видеть. Из-за вот этих страхов, из-за вот этой наученной беспомощности, вы сами себя блокируете к результату. Вы блокируете внутри себя этот результат, потенциальный результат. И все, если я потерплю неудачу, там 20, 30, 60 мне лидов сказали нет, все это конец света. Дело в том, что сегодня вы можете перестать быть беспомощной вот этой вот обезьянкой в клетке. Двери в клетку теперь уже открыты. Они уже давно открыты. И это ваша уже фантазия. да? Это только проекция, что там что-то заперто. Вы сегодня можете спокойно взять и выйти. И если вы пытаетесь, например, сделать лучше фигуру, быть в форме, используйте особый режим питания. Все на самом деле просто. Вы начинаете больше ходить. И джунгли сегодня не страшные, если это касается вашего здоровья. Есть медицина, помогут, там лекарства. Если вы решили уйти с работы и, и параллельно начали какой-то бизнес, даже если что-то будет не получаться в какое-то время, это тоже не страшно. Наша компания настолько сегодня упрощает, на самом деле настолько сегодня все просто, имея 36 долларов, по сути, вот, вот вдумайтесь, можно иметь... Возможность, вложив там, купив себе интернет вот такой магазин, у вас открывается возможность заработать 250-300 долларов, до да, комиссионных 100 долларов, неважно. На это требуется только ваша усидчивость, ваша сопротивляемость отказом и ваша упорность. Вот три основные вещи, которые дадут вам результат. Сопротивляемость с отказом, упорность и усидчивость. И э, в одном из интервью э, бойца UFC, это бойцы без правил, у него спросили, да, вот что ты там делал правильно вообще вот в, на, в своей карьере, вот те моменты, где ты поступал правильно. Вот почему ты сегодня чемпион? Он говорит, ты знаешь, я рисковал. Э, он говорит, ты никогда не придешь, э, значит, в, в, в чемпионы, да, если ты не будешь рисковать. И это человек, который добился больших успехов в боях без правил. То есть, это чемпион, это серьезный спортсмен, потому что организация UFC считается номер один на всей нашей планете. И попасть туда, просто попасть туда, да, просто выступать в этой организации. Это попадает только самые лучшие со всех стран. Со всего мира собираются самые лучшие специалисты по единоборствам. И они там соревнуются. И чтобы стать чемпионом, нужно быть ну, архикрутым человеком, бойцом. И он добился этих результатов, и он сказал, не рискуя, никак ты туда не попадешь. Мы ничего не добьемся. Мы должны пытаться до того момента, пока мы не получим результат. Им приходится рисковать. И что трудно поверить, что сегодня огромное количество людей находится вот в таких клетках. И даже если взять сетевой бизнес, мы начинаем его с суперминимальными инвестициями. Мы уже в первый месяц Можем выйти на доход 500 тысяч долларов. Ребята есть, которые на 5 тысяч выходят в первый месяц, да? Сидят дома вообще. Даже не выходя из своего дома практически, да? Вы можете продавать, сидя дома. У вас есть возможность построить огромный бизнес, высокодоходный бизнес. Всего за 3-5 лет. Когда вообще в жизни, вообще когда-либо было такое возможно вообще? И сегодня, то есть, ты находишься в такой клетке, и ты, и ты знаешь, что тут, тут ты будешь менее счастлив. Ты понимаешь, что ты как бы деоптимизируешь свою жизнь, да, то есть, деоптимизируешь свое счастье. Почему бы не взять, да, просто не выбраться с этой клетки, более самостоятельным, не бояться выйти уже оттуда, потому что сегодня-то условия другие, не надо бояться. Выбирайтесь оттуда, знакомьтесь с новыми людьми, да, общайтесь, э, не бойтесь, что там кто-то вам сказал нет, да, что там париться вообще, если тебе 10 человек сказали нет. Это вообще, это вообще не показатель никакой. Это бизнес, он так устроен, вот один из предпринимателей хорошо сказал, говорит, э, говорит, э, э, успешные бизнесмены вас отличаются от, от, от, от всех остальных просто, говорит, одним. Они не боятся, они получают э, 9, э, они получают из 10 Проектов их всегда только один выстреливает И то он говорит Они даже сами на этот проект, который выстреливает Они даже не ставят они... Вот Тесла, Илон Маск, он так сказал Мне очень понравилось В одном интервью он говорит э, он, У него спрашивает Насчет его вот этого Тесла автомобиля, электромобиля Насчет его проекта космического У него спрашивали Вы были вообще уверены, что этот проект Он ну, станет вот таким успешным Мега успешным он говорит, вы знаете, я вообще ничего не ставил на этот проект. Я ничего не ставил на электрокары. Я был уверен, что он прогорит. Я еще более уверен был, что это дурная затея заниматься SpaceX, да, в космические эти ракеты. Но я был уверен в этих солнечных батареях. Вот здесь я был уверен на 100%, что вот этот проект выгорит, да, что вот эти, мы будем ставить эти, значит, панели вот эти солнечные, да, и, пожалуйста, люди будут получать бесплатную, ну, не бесплатную, но электроэнергию от Солнца, да, практически, можно сказать, бесплатно. Так вот, ты никогда не знаешь, кто выстрелит, там э, тоже хорошее выражение э, в фильме «Форест Гамп». В начале фильма он говорит, он с коробкой конфет сидит, к нему подсела на остановку девушка, он ей говорит, хотите конфет? Она говорит, нет, я не хочу. Он говорит, вот моя мама мне говорила, да. Э, жизнь – это коробка, как коробка конфет. Ты никогда не знаешь, какую ты вытянешь, какую, как, как, какую ты съешь, как бы так, да. Здесь то же самое. Вы никогда не знаете, кто выстрелит. Задача пытаться до того момента, пока оно э, не выстрелит. И не надо париться по тем э, вещам, что что-то не получается. Успешного предпринимателя именно этот фактор и э, выявляет. Он не боится пытаться. Он много раз ошибается. Он ошибается сотни, тысячи раз. Он очень много раз ошибается. И поэтому он успешен. А не потому, что да, один раз не получилось, все, ты не успешен, потому что у тебя там не получается. Э, потому что... Он постоянно терпит неудачи. Он снова и снова и снова и снова. И однажды он э, э, получает результат. Мы еще будем потом еще говорить о законе 10 тысяч часов. Если вы хоть чем будете заниматься, если вы уделите этому делу 10 тысяч часов, ну это порядка там 3 лет, да, то есть если мы по 10 часов в день уделяем, это 3 года. Если вы хотите стать танцором, вы станете супертанцором. Если вы хотите стать певцом, даже без голоса, вы все равно будете классным певцом. Если вы не какущий художник или просто умеете рисовать, вы станете супер художником. Если вы хотите управлять самолетом, за 10 тысяч часов вы станете мега-крутым, классным. Вы будете летчиком. Понимаете? 10 тысяч часов, если вы уделите этому бизнесу, вы станете супер профи, Даже если вы не какущий сегодня. Поэтому надо знакомиться с новыми людьми. Вероятность того, что что-то произойдет плохое, очень низка. Ничего страшного, если там отказали. С каждым годом уровень риска вообще в мире, он снижается. Мы развиваемся на всех направлениях, Там, в плане, э, значит, автомобилей, да, мы развиваемся, сегодня автомобили сами ездят по дороге, вы, вы даже, многие даже не верят, но сегодня уже в новейших автомобилях, она сама паркуется, она сама ездит, она сама, если ее подрезают, она сама уворачивается, то есть сегодня это все уже есть, это вот только начинает уже по экспоненте развиваться дальше. Сегодня куча камер на дорогах, да, случись что-то с тобой, сразу могут найти, да видят, кто чего. То есть все улучшается, все идет вот к такому... Есть плюсы, есть минусы, но плюсов достаточно сегодня. Достаточно много плюсов, поэтому нужно рисковать, нужно выходить вот в эти джунгли социальной жизни. И в современном мире, даже рискуя, если вы будете делать правильно, придет вознаграждение. Это хорошая жизнь. Поэтому... Это не означает, что надо моментально взять, уйти с работы, послать начальство, внезапно начать ненормальную какую-то программу по здоровью, сесть на супер-мега-диету, которая вообще ничего не ешь там в течение месяца. Нет. Нужно, вы можете развивать дело медленно. Есть два варианта, как вы можете развить дело. Есть два, две возможности. Первое: маленькими шажками, каждый день, каждый день, каждый день по маленьким шажкам. Или сразу, то есть за один день, как вот экзамен, да, подготовиться в один момент сразу. Но самый лучший вариант, это понемножку, медленно, каждый день, постоянно, дисциплинированно, каждый день, понемножку, понемножку, понемножку, понемножку. И вот это в итоге дает огромные результаты. Как говорили некоторые миллионеры, да, будь быстрым, но не торопливым. То есть не надо торопиться, надо, быть, надо не отставать, нужно делать постоянно, но не быть торопливым. Вот, например, Питер Дрейкер, он говорит всегда о 18-месячной цели. То есть, в течение 18 месяцев вы можете начать, скажем так, входить... То есть, после 18 вот этих месяцев вы можете постепенно, значит, развивать этот бизнес, вот полтора года. И нет необходимости сразу уходить с работы. Если вы чувствуете себя рабом зарплаты, да... И, э, то вы можете постепенно перейти оттуда. Если вы чувствуете себя некомфортно, вот постепенно это делайте. Я тоже, когда начинал, я постепенно уходил от, э, от, того, от той деятельности, которой я занимался. Вот. Некоторым, возможно, стоит уйти прямо сегодня. Для некоторых вообще, возможно, не стоит ну, бросать работу. Люди разные. И это не обязательно черное-белое. Да? Все люди получают... Э, кто-то ну не значит если он получает зарплату он раб нет теоретически вы можете быть и предпринимателем да и одновременно работать где-то то есть все это всегда установка в мышлении определенная которая приходит от того что мы с вами думаем то есть самое главное, что я хочу, чтобы вы почерпнули с сегодняшнего тренинга, это то, что некоторые вещи могут иногда выйти из-под контроля, и это нормально. Не надо паниковать, не нужно э, сразу же кидаться в крайности, да, если что-то происходит, если что-то не это, все конец, да. Не надо переживать по этому поводу. Всегда будет что-то выходить из-под вашего контроля, и мы не все можем контролировать. Э, вот когда ученый этот стал изучать людей с депрессией. Э, Люди, которые не были успешны, которые не получали того, что они хотели, у них было ощущение такое, что они полностью вышли из-под контроля собственной судьбы. То есть, они полностью потеряли контроль. Они были вот как эти собачки, они были шокированы. Они как бы помещены в этот ящик, они там лежали и понимали, что они просто никогда они не могут больше выпрыгнуть оттуда. И они как бы вот все, они там закрылись. И даже если открыть, они оттуда не выходят уже. Так вот, креативность ваша – это выход из беспомощности. Значит, ваша задача – выйти из места под названием беспомощность. Это надо выйти в место под названием креативность. Творческие способности да, – это вот как называют принцип человека на Луне. Да, если люди смогли посадить человека на Луну, а это является суперсложным, это такие операции, это... Но это, это, ну, это даже невозможно понять все до конца, насколько это все сложно. Создать систему, которая может тебя вывести на определенную заданную точку в орбите, потом, в общем, просчитает это все, на определенной точке Луны тебя прилунит, потом назад. В общем, это, это просто непонятно, это даже сложно сегодня понять в мозгу это все. Это тысячи, десятки тысяч людей, э, супермозгов, которые над этим думали. Это тысячи ученых умов. Триллион долларов там, в виде э, там, затрат на технику и так далее. И они все-таки там взяли и посадили этого человека на Луну. Ну, не на Луну, там, на Марс, неважно. Просто вывели спутник э, э, там, да, на, э, на орбиту. Если сегодня мы чувствуем себя в беспомощности, в том, что мы застряли на Земле, мы не сидим в клетке больше. Мы можем выйти даже сегодня в атмосферу при желании. Наступит момент, когда мы будем летать просто в космос по цене за как Илон Мас сказал, да, как сегодня вот мы платим за перелет с одной, значит, там, допустим, с какой-то страны в другую на острова, да, мы будем платить эти деньги, чтобы вылететь куда-то, на орбиту, полетать в космосе, да, и приземлиться, куда нам надо. То есть сегодня на самом деле вы должны понять, вы можете выйти из любой проблемы, которая станет на вашем пути. Любая проблема, как Лариса говорит. Единственное, как-то, по-моему, как-то так, что, э, значит, проблем нет только в гробу, да, то есть, э, э, это единственная проблема, которую мы уже решить не можем, да, как-то так, то есть, если у вас, например, сегодня там 50 килограмм лишнего веса, э, вы не беспомощны, чтобы привести себя сегодня в порядок, нет никаких книг, которые смогут за вас это сделать, да, возможно, вы что-то там почерпнете, что вам поможет, да, вы можете э, произвести перемены в том, чтобы выйти из того положения, в котором вы сегодня находитесь. Если сегодня нехватка финансовых средств, вы должны понять, что при э, правильных действиях, при постоянстве, при усидчивости, при э, вот этой вот э, не бояться отказов, да, вы можете выйти из того положения, в котором вы находитесь. Маленькими шажками, потихонечку вы оттуда выберетесь. И, это то, что я хочу, чтобы вы сделали. Я хочу, чтобы вы убрали любую беспомощность в вашей жизни. Любую беспомощность. Начните использовать Google, там, Яндекс сто раз в день. Что-то непонятно ввели в этот Google, да? Прочитали. Вы можете получить любой ответ. Я сегодня что-то слышу, какое-то слово непонятное. Что-то я не понимаю, не знаю, что это за слово. Какое-то сложное слово. Я сразу ввожу Google, что это. Я нахожу ответ. Отлично, все, схватил. Сегодня ты, блин, у тебя сегодня телефон в руках. У президента 20 лет назад не было такого мегакомпьютера, который мы сегодня имеем. В Штатах да, президент не имел такого компьютера, который мы сегодня имеем сегодня в виде нашего телефона. Который открывает нам такие возможности, что мы даже сегодня просто это не осознаем. До сих пор некоторые люди, наверное. Можно получить ответ на любой наш вопрос. И не нужно задавать идиотские вопросы в чатах. там, Что такое перелогиниться или еще что-то. Нужно научиться выходить из этой беспомощности. Я могу понять свою бабушку, которая родилась в 30-х годах, да, когда еще повозки ездили да, по, по улицам. Да. Она не может что-то найти в Google, поискать. Хотя если взять маму Ларисы, она, она слепая, у нее там 10% она всего видит. У нее там катаракта, рак, я не знаю, что там у нее с глазами, но она ничего не видит. У нее инвалидность там самой высокой этой группы. Ей 75 лет, за 75, она делает это легко, она сегодня залогинилась в фейсбуке, она сегодня проинсталлировала вайбер, Skype. она тебе может позвонить в любой момент. Короче, сегодня в каждом телефоне есть все, чтобы вы не заблудились. GPS, пожалуйста. Люди спрашивают у меня, как продать продукт иногда, вот как его продать, ну блин, просто... Космический вопрос, просто невозможно, я офигеваю иногда, когда люди просто не знают, как что-то подать. Объявление в интернете сегодня за 5 копеек подается, даже, понимаете, вы сегодня можете, вот не знаю, я просто даже, когда мне задают такой вопрос, я просто теряюсь, потому что я не понимаю, как можно такой вопрос задать. Это настолько просто, что это сложно даже, человек шутит, прикалывается или что. Потому что сегодня подаешь это объявление, пусть оно висит, составить не можете. Да куча объявлений, которые можно взять, найти и просто чуть-чуть переделать под себя и поставить. Не надо думать даже сидеть. Это просто сегодня все очень просто. Главное просто интересоваться. Не знаешь, как продать продукт? Погугли, как продать продукт, блин. Сегодня есть приложение, которое можно использовать, вызвать такси просто. Устанавливаешь Uber. И э, сам может быть таксистом. Я помню, установил этот Uber в Минске, сидел в офисе, <свят> установил карточку и что-то там нажал, короче, и вызвал такси. Приехал человек, оказывается, приехал, я офигел, и у меня бам, со счета там снялись там, 10 долларов. А я просто нечаянно нажал там, <свят> хотя мне это такси не нужно было, в общем, у меня снялись деньги. Но смысл в том, что ничего, зато теперь я знаю, что там не надо шутить. Сегодня очень просто Все. Многие сегодня говорят там, 300 долларов я в месяц зарабатываю Это так мало, у меня нет денег Ну так найди выход из этой ситуации Выйди сегодня из этой ситуации Маск сказал, Илон Маск Тебе платят столько Сколько проблем или сложностей Ты сегодня решаешь То есть пропорции очень простые И э, одно, есть одно э, значит, Такое э, как Ментальное упражнение э, Значит э, вот оно как бы дает понимание о том, что такое беспомощность. У всех есть мечта. И если вы вернетесь назад, когда вам было там 15-14 лет, потому что это то самое время, когда мозг наиболее всего интересуется. А, говорят, что значит вот это такой своего рода пик, когда IQ и все цилиндры в мозгу работают на полную катушку. И когда вам 14, что вы хотите сделать? Кто-то хочет стать актером, кто-то хочет стать доктором, кто-то еще кем-то миллионером, певцом, и вы настолько уверены, что вы станете миллионером, вы уверены, что вы будете ездить на Феррари, там, еще на чем-то, неважно, почему бы вам сегодня не преследовать вот ту карьеру, вот, например, ну, преследовать этот, вот, значит, почему бы сегодня не... Параллельно, да, вот, например, что-то вспомнить из этого. И почему бы нам параллельно не уделять этому там полчаса времени в день тоже. 20 минут времени, неважно. Может быть, вам всегда хотели быть певцом. Ну, начните там, приобретите себе микрофон, ну, там, пойте 20 минут в день, не знаю. Не парьтесь, возьмите и сделайте. Дам кажется, блин, подумай, что я идиот какой-то. Значит, ничего страшного. Нравится, делайте, потому что жизнь, она такая. Надо делать то, что тебе нравится. Проживать жизнь вот, по максимуму, да, вот любите это дело, вот, сделай это, потому что а иначе потом будешь себя чувствовать тоже, хотя это не факт, что многие говорят, вот и стремится к чему-то, получает это, да, и потом на самом деле теряется как бы, теряется смысл, да, ты получил это, теряется смысл, тоже так быть не должно, а, поэтому… Не нужно всегда стремиться только за какими-то финансовыми, да, там еще какими-то вещами, да. Нужно ставить потом более, более такие глубокие цели впоследствии, да. Может быть, людям помогать. Вот мы в бизнесе, да, мы помогаем людям. Мы просто своим разговором, своим общением, на самом деле, можем однажды просто человека... Человек просто однажды поставить точку, вот выйти из просто выйти из того состояния, полностью кардинально изменить свою жизнь. Обычно это происходит всего так: один разговор, что-то одно, и человек полностью в один момент по щелчку меняет установку полностью. Он идет уже по другому направлению, он совершенно другие вещи делает, он достигает своих целей. И э, многие люди Наша беспомощность, почему мы стали жертвами этой беспомощности, мы слушали людей, которые нам говорили, чувак, у тебя не получится, да вообще спусти с небес, какой там этот бизнес, о чем ты, ты двух слов связать не можешь. Иди устройся охранником, иди устройся, блин, э, э, там… Чем мне только не советовали? Иди в бои боями занимайся, иди охранником, иди э, дриллером. Там, да? То есть, э, дриллер это на, на нефтяных э, Бурильщик короче. Чем мне только не, не советовали, да? Спустись с небес. Кто-то из вас хочет играть в баскетбол, может, у него сегодня достаточно навыков для чего-то другого. И чаще всего мы становимся вот этими жертвами беспомощности. И миллионы таких людей нас сегодня окружают, к сожалению. И у вас есть цель. Вы видите эту цель. Вы уже больше не в этой клетке. Потому что люди, да, большинство, они как вот эти собачки, они лежат в этой клетке и все. Они отключились, и они просто там лежат, и больше не вылазят. Потому что они чувствуют, что не, ну, нет выхода сегодня. Есть зарплата в 200-300 долларов, и все, дальше мне не прыгнуть, понимаете? А на самом деле просто не нужно лежать, нужно, нужно вылезать, нужно вылезать. И, э... Подумайте о том, что бы вы хотели сделать, да, может быть, кто-то хочет построить большой бизнес, кто-то хочет каких-то еще целей, там, еще что-то, может быть, какие-то мечты у вас есть, которые вы можете сделать, хобби, потому что надо иногда немножко отвлекаться. Пусть это тоже будет ваша мотивация, Может вы что-то хотите, понимаете Очень важно поставить какую-то мотивационную цель Которая у вас есть, да Может кто-то хочет какую-то машину интересную Может кто-то хочет очень дорогой компьютер Очень дорогой, там, я не знаю, супер-пупер какой-то дорогой компьютер Кто-то еще что-то хочет Может кто-то хочет <свят> телефон какой-то Может кто-то хочет домик, еще что-то Поставьте вот эту цель у себя всегда И вот Просто эта цель должна быть у вас всегда Какая-то проблема Цель, бум, загорается кнопочка Цель, вот твоя цель Вспоминай ее, иди к этой цели Понимаете? Мы сегодня жертвы того, что мы являемся жертвами И в мире сегодня Существуют люди, которые получают все, что они хотят И одна из книг Которую я вот рекомендую, тоже классная книга вот Мне понравилась, Арнольд Шварценеггер Вспомнить все Потрясающая книга, толстая, но она интересная не все мне там нравилось конечно да то что там его отец по-моему как я понял там и воевал против русских советских да там во вторую мировую да там, ну в общем есть такие моменты но там его полная автобиография вы узнаете много чего того что вы не знали и он отписывает все это в подробностях вот всю свою жизнь и этот пример человека вот просто на самом деле неважно все что там не было все что было раньше там ну так было. Были времена, не самые такие, да, тоже. Но э, это тот человек, который сказал, я хочу вот это, вот это. И все, что он хотел, он получил. И это было для него креативностью. Это еще один элемент, который хочу, чтобы вы записали. Я иногда смотрю фильмы там, про Шварцем, да, он там смеется и по-идиотски, -по как будто он какой-то недоразвитый или что-то еще, да. Но этот человек, который ставил цели и достигал их, несмотря на все вот это, да. Говорит, ходит он как-то не так, еще что-то, может, не актер, но он является один из самых, он икона, наверное, кинематографа считается. То есть, это человек, который ставил для себя какие-то ненормальные цели и их достигал. И он понимал одну важную вещь. Если ты будешь, если он не будет практиковаться в определенном направлении, он всегда говорил, я хотел стать актером, я учился стать актером, я хотел стать крутым бодибилдером, я учился там разным движениям, я ходил на балет, чтобы изучить такое движение, чтобы я его мог плавно сделать, чтобы у меня не дрожали руки там и так далее, понимаете. То есть в том направлении, в котором он хочет себя развить, в плане тел, ц, тела, акцента, кино, политики, он просто включался в цель, в эту, да, на полную катушку и получал то, что он хотел. Семь раз мистер Олимпия, миллионер в 30 лет, он изучил недвижимость, рынок недвижимости, первый миллион заработал именно на недвижимости, он сформировал доставку э, э, там, для спорта различных значит, этих гантели и так далее через почту, короче. Так, на тот, тогда это было что-то необычное, да, ты заказывал доставку, и он по почте отсылал тебе там гантелью твою. Он сказал, что чтобы научиться недвижимости, я должен, что я должен, говорит, я должен просто отследить риэлтора и сказать им быстро научи меня тому, чему ты знаешь, да, или пытаться у него выудить то, что тебе нужно. Он, он у всех спрашивал, научи, научи, да, да, да, научи меня этого, научи. Он не был беспомощным. Он знал, что постепенно к нему все придет, то, что ему нужно. А некоторые сегодня говорят, да, я жду момента, когда я смогу найти там суперспонсора, суперментора. Не будет никогда такой ситуации, что вам позвонит Билл Гейтс и скажет, Эд, привет, я посмотрел твой тренинг на Ютубе, да, вообще решил с тобой связаться. Вот, понимаешь, никогда такого не будет. Если я хочу, я иду. Вам нужен стимул, вы получите то, что вы хотите. Просто задача, вы должны сами идти к вашей цели. Вы должны сами вылезать из клеток и делать то, что вам нужно, то, что вы хотите. И я хочу, чтобы вы написали у ваш собственный пример, в котором вы чувствовали себя беспомощным, да, оглядываясь назад, вот э, те моменты, где вы... Чувствовали себя беспомощным. И что бы вы сегодня поменяли? Как бы вы себя повели? Как бы вы сами ответили на тот вопрос, который вы задали, глупый, может быть, где-то? Да? И, и, и что бы вы сделали по-другому? Потому что помните, да, историю К.Ф.С. полковник Сандерс? У него была идея курица там, простая идея. И он опросил более чем он, тысячи человек. Он объездил все штаты. В течение там, годами он ездил по всем штатам и предлагал свою эту значит рецепт своей курицы вот этой и ему все говорили нет и только один чел ему сказал да и он дал ему деньги чтобы он мог реализовать свой план курицу этой эту курицу фри и в то время это стало самой большой ресторанной франшизой и он не сдался он не стал беспомощным он продолжал он делал он продолжал делать он понимал что однажды кто то скажет да потому что он был в этом уверен он знал что однажды он это сделает нужно огромное количество попыток, чтобы э, то э, дело, которым ты занимаешься, оно стало, чтобы оно выстрелило. Нужно огромное количество попыток, нужно иметь, не бояться отказов, нужно поставить просто защиту такую от отказов, да, просто закрыться от них и все. Нет, все, пошел дальше. То есть принимать это спокойно. Я хочу, чтобы вы перестали быть беспомощными, и э, я хочу, чтобы вы описали, в чем, в каком деле вы, вы были беспомощными в прошлом, да, и теперь оглядываясь назад, что бы вы сделали по-другому. И хочу, чтобы вы на этом сфокусировались, да. Может быть, это в финансовом плане, может быть, это отношения любовные, может быть, это в плане там, физкультуры, может быть, вы хотели как-то преобразиться в этом плане. И сегодня, понимая, что вы живете в современном мире, когда есть все вокруг вас инструменты, когда есть YouTube, когда есть различные приложения, когда есть системы, когда есть интернет, когда есть все вот это, когда можно на любой бизнес получить заем, там на самом деле ничего сложного, там нет, я уверен. Все мы сегодня, сегодня самые сумасшедшие идеи, которые только есть, бывают, они сегодня воплощаются. Алтариста сказала, сегодня особая эра эра наступила, когда э, надо, прежде чем подумать, нужно подумать, то, о чем вы сегодня думаете, оно реализуется, любые ваши, я это замечаю, я что-то подумал, бам, и у меня каким-то, какими-то путями оно ко мне приходит, понимаете, сегодня есть сетевой бизнес, который можно открыть за копейки, начать свое дело, да, сегодня еще не все это понимают, к сожалению, потому что сегодня многие люди вот так сидят в таких клетках, и не нравится ваше тело сегодня? Нет проблем. Есть куча книг. Есть куча различных там, недорогих значит, программ каких-то. Да? В ВКонтакте зайдете, найдете. Лариса прошла эту программу. Сбросила почти 20 килограмм. Ну, потрясающие вещи можно сделать. Легко, несложно. Ну, ничего не бывает легкого. Но тем не менее, несложно, реально. Все возможно. На каждом углу есть персональный тренер. В Ютубе есть все. Вы сегодня не одиноки. Есть куча... Если даже там вы, сегодня у вас нет там пары, есть куча сайтов знакомств, есть социальные сети, где вы можете знакомиться с тысячами людьми. Сегодня все там. И если вы себя чувствуете плохо, начните э, читать книжки по... Э, нужно учиться оптимизму. Сегодня нам нужно учиться оптимизму, оптимизму, оптимизму, оптимизму, потому что негатив сегодня повсюду. И, ну, сложно иногда... Выйти, да, очень легко в, в эту воронку в, как бы попасть. Наша задача научиться выходить оттуда. Наша задача учиться наш мозг, э, наш мозг переделывать. Наша... Это самая сложная работа, настройка своего мышления. Вот это самая сложная работа, которую нужно вам осуществить. Потому что все дело именно в голове, всегда все дело только в голове. Наша задача перенастроиться, научиться этому. Поэтому мы делаем тренинги, поэтому мы даем эту информацию. Сегодня нельзя быть ленивым, сегодня есть все инструменты. Лень, она убивает вас в джунглях. Так вот, постарайтесь сделать так, чтобы вы дошли до конца. Перепрограммируйте свой мозг, формируйте новые привычки. А Единственные люди, которые застревают сегодня в современном мире, это те, которые, как вот эти собачки, лежат в этой открытой коробке и не выходят. Не будьте такими.